Бан! Бан! Бан! Британия, что за хуйня? Фу, зашквар! Ух ты! Искра жизни в славном космосе! Сегодня отличный день! Привет, дружище! Как тебя зовут? Ты там? Привет? Вот это совсем нехорошо! Прощай, мой друг! Ура, я жив! Привет, друг! Приятель ты там? Здесь есть кто-нибудь? Кто-нибудь. Эй, паренек, не хочешь перебраться ко мне? А то тебе, наверное, некомфортно. Да, давай. Ну, о чем поговорим? Поговорим о том, как ты войдешь в мой состав. Bun, ban, bun.